Приказываю совершить марш по маршруту Алмата, бичкек токмок При совершении марша соблюдать скорость движения 50-60 км в час. Проверить состав вооружения МФС. После доложить. Местное население, конечно, отключилось к нам очень доброжелательно. Много хороших свой адрес получили, хороших пожеланий, хороших слов нам было. Это очень приятно. Русский контингент тоже старался оказать максимум помощи гражданскому народу. И я думаю, впервые, как по линии ОДТБ, у нас прошла такая миротворческая операция. Я считаю, что она прошла успешно. Осталось нам сегодня добраться себе домой в пункты постоянной дислокации. Все живыми, здоровыми. Казахскому народу желаю. Просветания и меры.